Приветствуем вас, земляне! Мы прилетели из далекой галактики специально на ваш праздник. Дорогие жители города Гагарин и гости этого прекрасного города, нам очень нравится ваша земная музыка. И мы прилетели специально для того, чтобы поздравить победителя конкурса Павла Поповиченко из города Первоуральск специально для того, чтобы преподнести ему подарок. С далекой планеты Плостон прилетела прекрасная певица галактического масштаба, дива Плава Лагуна. Наверное, она вам знакома по фильму «Пятый элемент». Прошу принести приз победителю Который полетел из другой галактики, это синтезатор Yamaha. Кто, кто, кто подарит приз? Главный организатор фестиваля. Ура! В добрый путь! Сочиняйте больше прекрасной музыки. Она нравится и жителям Земли. Посмотрите, как много их сегодня. И жителям других галактик. Добрый путь! С праздником! Друзья мои, а мы продолжаем. Как говорится, когда уже все речи сказаны, настал самый тот момент начать инструментальную часть нашего фестиваля. И на эту сцену мне хотелось бы пригласить нашего сегодняшнего гостя из прекрасного города Первоуральска, этого позитивного и сильного человека. Встречаем. Павел Поповиченко. Аплодисменты. Город Первоуральск. Добрый вечер. Я бы хотел поблагодарить всех тех людей, которые помогли мне приехать на этот фестиваль и участвовать в нем. Также я благодарю Анже за приглашение, очень рад принять в нем участие. И сегодня я покажу вам свои три композиции. Первая называется «Стратосфера», вторую композицию я посвятил событиям, которые произошли в 2013 году на Чебаркуле, и третья композиция — это Такая мини-зарисовка музыкальная фантазии на тему. Павел Поповиченко, город Первый Уральск. Ваши аплодисменты. Сейчас мы, дорогие друзья, вручим дипломы всем участникам фестиваля. Приступим к процедуре награждения. Давайте нам дипломы, пожалуйста. Дипломом фестиваля 108 минут награждается Олег Бунжуков. Дипломом фестиваля награждается Николай Анискин. Дипломом фестиваля 108 минут награждается Настя Зубаровская. Диплом вручается Павлу Поповиченко. Дипломом награждается Андрей Мастеров. Диплом фестиваля «108 минут» вручается Ольге Самсоновой. Диплом вручается Веронике Славинской. Диплом фестиваля 108 минут вручается Юлии Треневой. У нас подарочек тут вам, наша вся символика, вам лично, персональная. Спасибо вам большое. Диплом вручается Кириллу Пыльченко. Аплодисменты. Аплодисменты. Диплом за помощь в организации музыкального фестиваля вручается Олесе Федоровой. Диплом вручается Сергею Клочкову. Диплом фестиваля 108 минут вручается Артему Буцу. Вручается Андрею Вавилову. Диплом вручается Андрею Девятых. Диплом вручается Константину Вдовенко. Диплом вручается Анджио Кравцову. представителю генерального спонсора Александру Амельянчук и дипломом награждается ансамбль «Синяя птица» художественный руководитель Илюшина Ирина Федоровна Мы награждаем генерального спонсора Игоря Рауфовича Ашурбелли. Дорогие друзья, наш фестиваль состоялся, наш фестиваль завершился, он транслировался широко в сетях интернет. Я считаю, что в этом году наш фестиваль вышел на новый уровень и в первую очередь благодаря, и вообще он состоялся благодаря нашим спонсорам. Мы очень благодарны, надеемся, что мы будем продолжать работу с нашими спонсорами. Это фирма «Асгардия», Ашур Бейли» — наш главный спонсор. Нам бы очень хотелось продолжать работу, развивать наш фестиваль. Вы прекрасно понимаете все, без поддержки нам жить трудно. Ну и, конечно, мы будем совершенствовать наш фестиваль. Всем спасибо! До новых встреч! А сейчас фотографию на память. Пожалуйста, исполнители, давайте мы с вами сделаем фотографию. Я прошу прощения, господа. Я хочу вручить от прошлогодней нашей исполнительницы, участника фестиваля, Эрине Сакнея, я хочу вручить от ее имени вот этот вот диплом, Номинация орбита вдохновения, по которой мы наградили сегодня участника Павлу Поповиченко. Это специальный диплом, который у нас выбирается заранее. Номинация. Аплодисменты Павлу Поповиченко. Я приглашаю вас на коллективное фото.